Сегодня речь пойдет об интеллектуальном волонтерстве, инструменте помощи благотворительным организациям и отличной возможности прокачать собственные бизнес-навыки в боевых условиях бок о бок со стратегическими консультантами, маркетологами, пиарщиками, аналитиками и другими неравнодушными профессионалами. Наш гость Антон Степаненко, директор в московском офисе BCG и основатель платформы социальных изменений To Do Good. Команда платформы насчитывает более 750 волонтеров, которые за три года выполнили более 70 проектов в том числе с фондами «Вера», «Измени одну жизнь», «Обнаженные сердца», российским академическим молодежным театром и программой «Учитель для России». В интервью мы обсудим, как устроена работа в Туду над чем работают и чему учатся волонтеры, в чем ценное сообщества Туду как в него попасть, а также как платформа социальных изменений превращается в образовательную платформу. Поехали! Людям mm -hmm. хочется гордиться тем, что они сделали, да, это понятно. Тут -гуд, он на то и есть, чтобы делать такие проекты с ребятами, да, и так помогать их вести, чтобы было потом чем гордиться. Но это не всегда про цифру. Это не всегда про а я вот, вы знаете, вот, а Рамт там 5 миллионов заработал, или 8, или, mm -hmm. или 12. Да? Это про то, что Рамт запустил эту штуку, что ты это сделал. Mm -hmm. да, то есть, как бы, я как, как об этом дома не было, ты пришел, поделал и стало. И мне кажется, это очень такой здоровый и правильный подход и к волонтерству, и к консалтингу, и к управлению там, проектами в целом. И вот это вот не было стало. Мы, во-первых, стараемся делать так проекты, чтобы к концу уже что-то виднелось. А во-вторых, как бы наша задача потом это стало отслеживать, и мы сообщаем командам. Другие команды, вот смотрите, что получилось. То есть это по сути переход от нуля к единице. — Да, от нуля к единице. Мы не они... смотрим, как мы это масштабируем от единицы до ста или да. до тысячи, потом мы смотрим, да. как мы идем от нуля к единице. Да, да, мне кажется, бинарную вот эту тему а. важнее замерить, чем там вот там у нас там девяносто восемь, восемь семь. Понял. Ты говоришь, что часть бизнес-моделей модели это делать как раз узкие достаточно проекты. То есть, я так понимаю, стратегия фандрайзинга, может быть, какой-то маркетинг там еще, может быть, еще какие-то вот тоже связанные со стратегией работы. Да. Есть ли какая-то работа, связанная с имплементацией потом этой стратегии? Потому что часто, вот, во всяком случае, в консалтинге, я помню, люди жалуются, что э, красивую презентацию сделал, здорово, все, а потом она на полке лежит, и никто не пользуется. Вот как вот с этим бороться в интеллектуальном волонтерстве? Хороший вопрос. А мы с этим боремся так, у нас есть э, три вида проектов и четыре вида форматов, но чё чего бы нет, да? Значит, какие… Сразу не, не сразу не структурировать? Чего у нас разные структуры? На самом деле, конечно, ничего не сразу, потому что, ну, все-таки там больше трех лет уже туду-гуду, и это все, так сказать, там… Не сразу. … кровью все. потом все это нарабатывалось, конечно. да, на, на, на, на, на, на не очень хорошо сделанных проектах, на, на хорошо, но можно было лучше, то есть, ну, там много разного опыта. Все-таки почти 70 проектов мы сделали уже, даже там 70+, это ну, есть на чем посмотреть. Значит, а, что вот так получилось? Есть три типа проектов, куда можно попасть. Вот. А, проект первый, ну, он называется типовой. Да. А, это самый простой тип проектов, он самый стандартный, он самый стандартизируемый, а, по которому довольно понятна технология изготовления этого проекта, и он по времени довольно не, ну, относительно непротяженный. И действительно, вот такое так сказать, это действительно самое классическое: это фандрайзинговая стратегия. Она может быть, как правило, либо корпоративная, и это одна история, да? там, как компании, почему такие компании, а что предложить компаниям, а что нужно компаниям, и тут, туда, в ту сторону. Или, допустим, есть фандрайзинг там, индивидуальный, да, тогда, или массовый, даже там, на платформах и так далее. Да? Это вообще ну, там, о, о другом совершенно разговор. Но самое главное – это, это там, изучение целевой аудитории, какие-то фокус-группы, да, вот, а вот что мы с тобой должны быть, чтобы мы с тобой дали денег, там, ну, тут как-то так. Вот. Соответственно, мы туда берем всех, мы делаем скрининг там, да, в любом случае, да, но там, попасть на этот проект довольно несложно. Так Второй тип проекта называется уникальный, вот, когда мы делаем что-то такое, чего, понятно, что не повторяется, и связано уникально с контекстом вот нашего социального партнера. Да. Это сложно. Приведи какой-нибудь пример. Да, какой-нибудь пример. Например, для фонда «Измени одну жизнь» довольно известного да, мы делали для них новую бизнес-модель. Они к нам пришли, сказали, вы знаете, мы очень хорошо делаем то, что мы делаем, там, да, мы там снимаем, там детей сирот выкладываем на сайт, вот по, всему, по всей стране у нас команды есть, там режиссеры, операторы, мы отлично это делаем, да, но мы уже это делаем давно, и куда это дальше должно привести, мы не знаем, вот мы хотим придумать что-то похожее, близкое, но как бы не это, чтобы была синергия между этим, да, и чтобы расти дальше, и расти дальше, да, чтобы нам интересно самим уже тоже, тоже было, вот, вот, команда придумала там три или четыре разных модели они выбрали, в итоге получилась из этого онлайн-платформа, которая, по сути, делает тренинги и дает разного рода советы, там, аналитику и так далее семьям, взявших ребенка, чтобы они потом его не вернули назад. Да, вот. то есть это по value chain, условно говоря, соседний блочок, угу. вот, и следующий, в нем следующий тоже шаг. следующий шаг, да, и в нем вот тоже, так сказать, там, модель. Вот. и чтобы попасть на такой проект, да, мы стараемся все-таки, чтобы ты уже был с опытом, да, или хорошим опытом в консалтинге или опытом у нас да, в Туду вот, так вот, что ну, с улицы такую штуку не придумать, да, поэтому мы стараемся, чтобы все-таки гарантировать и нашему социальному партнеру тоже, да, чтобы какое-то качество в итоге получится там, от всех в этом, кстати, тогда value несколько проектов сделать в Турбоке. Потому что ты начинаешь продвигаться, на самом деле, с некоторые лестницы. Вот ты, находясь на втором уровне, получаешь доступ к таким довольно прикольным, уникальным проектам, который нигде больше На которые, по сути, тот же стратегический консалтинг. Особенно круто это для ребят, которые там еще не работают в стратегическом консалтинге, работают где-то рядом с ним, но хотят развивать вот этот Ты прав, Ты прав. И они не обязательно должны быть консультанты. Да, вот. Я хоть и сам консультант, но все-таки, слава богу, куча из других важных и нужных там, да, там, профессий. И мы стараемся делать мультидисциплинарные, как правило, ком команды. Консалтинг-экспертиза всегда важна. Вот хорошо, когда один, два, три человека из консалтинга, да, но и остальные тоже что, сказать, важно получить вот эту вот связь э между опытами из, из разных профессий и компаний. Вот. А третий вид проекта, а мы называем системный, это такие большие штуки, которые вообще супер долго, супер непонятно, как делать. Это такой mm -hmm. вот уже high-level high такой консалтинг. Yeah, Супердолгий. Звучит как раз как какое-нибудь внедрение, нет? Как внедрение или как что-нибудь придумывание такого чуть неочевидное. Там, да? Вот там, не знаю, пример. Мы делали для учителей России такой очень классный проект. Мы делали для них стратегию масштабирования. Вот, то есть это, то, ну, как бы это штука с потенциалом, как бы, решить проблему, которую решают ребята, да, на, по всей стране. Да, а от нас требуется придумать, обсчитать там, модель, убедить всех, почему именно такая не, а не секая то ли хабы, то ли не хабы, то ли, кластеры, то ли не кластеры. Да, вот, вот, вот такую штуку. Вот, соответственно, туда мы уже стараемся брать уже только суперпроверенный народ. А, вот и там, надо быть третьего уровня а, да, волонтером туда -то, то есть туда нужно попасть. порешать проекты второго уровня, чтобы потом иметь возможность. Ну, на да. третий уровень. Ну или как-то мы должны в тебя очень поверить, да, даже, чтобы сказать там отца. Вот. А и есть форматы, то есть тип проектов да, но на твой вопрос еще отвечает вопрос форматов, то есть. Консалтинг – это наш такой исторический проект, вот он формат номер один, с него все Стратегический начиналось. Стратегический консалтинг. Стратегический консалтинг, он продолжается, мы много очень делаем этих проектов, Там, да, все понятно, собираешь команду, да, и по неким нашим правилам, с некоторыми нашими ограничениями и помощью, да, вот эта команда крутится, делает проект. Да? Вот. Второй, вторая история – это история такой on-the-job тренинг. мы называем друг социально, друг to do good. Вот, когда ты не работаешь, как правило, не в команде, ты также тратишь там несколько часов в неделю, но тратишь ты их по-другому. Ты приходишь, ну, например, в офис, например, фонда или там, не знаю, музея, да, или вы встречаетесь, не обязательно там, в офисе, но ну, как-то вы договариваетесь, и ты прям вместе с ними помогаешь им делать их работу. Да? То есть, словно говоря, не знаю, там мы запланировали стратегии фандрайзинга, что надо перезапустить SMM-менеджмент, допустим, да, или вообще его запустить, потому что нет нормального. – Такой навигатор да? получается. – Да. А ты приходишь и прям говоришь, слушайте, вот ваш фейсбук, фейсбук, вот, вот я вижу, что здесь вот, вот, это, вот это, и прям вместе начинаешь там делать. Как бы результат какой-то – а, ты реально внедряешь, б, ты учишь представителя да, организации, в которой ты работаешь, это делать. Он, смотря на тебя, учится. Вот. Это второй формат есть третий формат, который есть можно быть коучем для руководителя такой организации. Вот. это формат для таких ребят уже с большим опытом, да, которым есть чем поделиться именно с руководителем а, вот, руководители ты удивишься да не часто в такой довольно ну, ситуации как бы когда не очень понятно с кем эти стратегические вопросы все серьезно обсуждать. ты вот. вроде как на проект консалтинговый еще не готов или уже не готов или он уже был, там, да, и надо уже сталкиваться с вопросами внедрения и так далее. И вот с кем это обсудить: там, твою команду, да, твоих стейкхолдеров, там, да, я не знаю, твои планы амбиции, может быть, вообще все поменять. А может быть, ты просто устал. Ну, то есть вот, вот это супер важно, потому что на самом деле, как ни странно, именно это поворачивает мозги как бы, decision maker в любой организации. Да. В том направлении, чтобы он начал что-то. Ну, действительно, серьезное. ведь эти все да. презентации, которые мы рисуем, они не будут влиять, если мы не влияем на голову да. человека, который да. решает. Да, да, вот. И четвертая история она называется «Штаб». Это такой, знаешь, такой постоянный консалтингово-внедренческий проект. Или по-другому можно сказать, что это такой как бы мини-совет директоров. Да, но без претензий, что ты вот совет директоров, который это, знаешь, там, ну, рассказывайте мне, что вы там придумали. -то, да. То есть, мне кажется, мы все пока не, не об этом. Да, вот. Это о том, чтобы на полгода или на год да, а к, рядом с фондом, а точнее с, ну, с ее директором, да, там, не обязательно фондом, там, не знаю, музеем или социальным предпринимателем, или кем угодно, создать такой кружок из 4-5 человек, которым будет не все равно, и они будут тащить этот условно говоря, бизнес да, вместо руководителями вперед. Вот. Если надо там придумывать какую-то новую тему с фандрайзингом, значит, сядем будем придумывать. Там, да? Если надо пойти потом и на, походить по компаниям попродавать, значит, пошли, попродавали. А если там понятно, что вроде денег собрали, но неэффективно их тратим, сидим, разбираемся, да, там что там в модели, почему куда деньги уходят, можно ли сделать лучше. Надо найти там нового человека, все дружно ищем там нового человека, там, ну или как-то разбиваемся там, и так далее. То есть такой вот development tool такой постоянный, который поддерживает вот социального нашего партнера да, в его развитии на более-менее долгосрочном горизонте. Да. В, у более крупных организаций есть такая штука, она вполне себе называется пописительский совет, наблюдательный совет, такой совет, сякой совет. Да. А у более мелких организаций такая вещь теоретически должна быть, но ни у кого нет. И по сути вот четвертый формат, он замещает собой вот этот вот некий совет, да, когда ты собираешь вот мотивированных, проактивных и тех, кому интересно не просто решить задачу какую-то, да, там вот, а, а именно сделать так, чтобы что-то произошло и внедрилось. Вот, вот это четвертый. Вот. Наша мечта – это сделать так, чтобы с одной, одной организации отработать по всем форматам сразу, потому что я вижу в них некую логическую, так сказать, между ними, да, вот эту связь. Но, честно сказать, пока ни с кем не получилось, как-то в отрасли очень мало тех, которые готовы там сразу. сказать там, все Почему делать. не готовы? А, да, хороший вопрос. Не знаю, может, мы не пытались еще так активно, как, как хотелось бы, вот, но не знаю, интересно, надо еще экспериментировать с этим, пока проанализировать не готов. Слушай, ну форматы, которые ты рассказал, я вижу, что да, тут есть уже и внедрение, и не только стратегия. Возникает вопрос: сейчас очень э, развивается направление на анализа данных, там, да. тот же Data Science. Вот что-то такое вы делаете? Может быть, зачатки какие-то есть. А, слушай, а, нам предлагают такие проекты. Вот, и мы пока немножечко а, пугались пойти в ту сторону. Потому что все-таки это такая довольно специфическая компетенция, которой, там, ну, например, у меня нет. Вот, а мне было важно всегда, что все-таки я, я, ну, я не за всеми проектами слежу, да, но в целом, там, вот, мне хотелось бы думать, что я достаточно <сёк> понимаю, что в целом происходит, да, чтобы и мой, в том числе, там, <сёк> как бы опыт там, да, использовать как страховку <сёк> для всех. Вот. Потому что нет ничего хуже, чем плохо закончившийся волонтерский проект. Да, так сказать, там все расстроены. Все что-то не получили, все хотели как лучше получится, как всегда. И в этой связи мы еще пока в эту сторону не пошли, но мне совершенно очевидно, что, в общем-то, надо перестать бояться и взять какого-то хорошего ментора, который позволит это выстроить с точки зрения процесса и процесса оценки качества, прежде всего. Если есть, посоветую... думаю, посоветую. Я думаю, что много ребят, которые нас смотреть будут, они как раз поучаствовали бы в таких проектах. Потому что Data Science как раз... С одной стороны, у тебя уже есть какой-то навык, но с другой стороны, ты еще не успел его много применить. И вот да. на таком проекте, мне кажется, люди могли бы и отточить свои навыки до мастерства, и помочь людям, и профессионально как-то расти. Спрос прям тут огромный. Огромный. Поэтому я прям представляю, как вы это делаете. Думаю, это было бы очень круто. Ну не знаю только, есть ли у некоммерческих организаций данных столько. Ты знаешь, вот это... Хороший вопрос, я думаю, что у большинства нет. Но в более системных проектах, в которых все-таки мы тоже периодически подключаемся, да там они, они могут быть. Вот. То, что в целом, конечно, проблема в социалке и в искусстве, там, да, что уж там, сказать, там в образовании, там, да. На самом деле, из этих трех как раз вот в образовании данных больше всего, которые есть. И вот там, вот в Data Science, я верю. И я думаю, что эта задача to do знаешь, не просто сказать, там, кто-то Data Scientist, приходите к нам. Надо же придумать эти проекты, их как-то типизировать, да, как-то подготовить к запуску. Ну, начать можно с уникальных проектов, вот как раз тот формат, про который ты рассказывал. А потом они типизируются, когда ты понимаешь, что вот этих уникальных проектов что уже настолько много, что они уже и не уникальные, Ты прав. Видишь, как хорошо, что я пришел. Сейчас я, в общем, надаю кучу всяких полезных советов. Так. В общем, про бизнес-модель, мне кажется, понятно. Расскажи, пожалуйста, что To do Good может предложить, как Value Proposition, волонтерам потенциальным. То есть, почему волонтерам интересно пойти работать в To do Good? Слушай, ну, мотивации у всех свои, да, но вот мое видение этого Value Proposition такое, да? что To Good – это возможность сделать сразу несколько вещей, которые в такой комбинации ну, довольно редко встречаются. Да. Первое – это, ну, как бы это ни звучало, да, но это вот самореализоваться и сделать какой-то свой настоящий проект, который ассоциируется конкретно с тобой. Вот. А не с там, работой твоего отдела, там, да, не, там, не с твоим руководством. Там, да, вот конкретно ты сделал. Вот. второе это а, оттестировать да, там, вот мы все думаем, что мы там что-то знаем и умеем, там, да, но с а, Tudogut есть возможность это протестировать на очень таких в общем, боевых условиях, потому что ты это делаешь там не в корпоративном мире, да, а в такой очень такой реальности да, с людьми, у которых, в общем-то, каждый день за нами Москва максимально с одной стороны такой ансортом, да, там полюс, с другой стороны максимально прагматичные люди, да, у которых ну, завтра деньги закончатся там, на, на все. Поэтому они будут внедрять там, да, и тебя слушать, только если ты умеешь какие-то очень практичные вещи говорить, да, которые, а, а, которые никогда не неплохо было бы внедрить там, да, а вот надо прям сейчас сделать и выбрать, а нет. Вот. Третье, пока ты будешь этого как бы достигать, да, придется потренироваться, да, во-первых, работать в команде с такими же, как ты, но совершенно из другого, из других мест ты их до этого никогда не знал, а во-вторых, потренироваться делать то, что называется стори-теллинг во всех смыслах этого слова, да, потому что надо будет как-то еще убедить твоего контрагента, что твое решение, оно там правильное. Вот. И тебе в этом, даже никто не поможет, да, не придет там, Партнер BCG тебя там спасать, там убеждать и так далее. Ты сделал, и ты убедил. Или не сделал, или не убедил. Вот. А, Подожди, ну ты говоришь, да. партнер BCG не придет. Но ведь есть же наставники, насколько по понял, команды. Есть, но наставники, это спасибо, что ты это отметил, но наставники, они все-таки, ну если кризис, мы там, конечно, там поможем, там, да, но если не кризис, наставники все-таки смотрят внутрь команды. Да, то есть он не ходит с тобой и не, так сказать, там, не делает за тебя твою работу. Mm -hmm. да? То есть коммуникацию сам он не выстраивает? Не выстраивает, да. То есть тебя будешь ты. Там, да, у mm -hmm. тебя есть менеджер оттуда-гуда, который тебе поможет технически это все наладить, но именно сделать так, чтобы произошел вот то, что консультанты называют баин, да, и люди захотели, mm -hmm. и так сказать, у них зажегся глаз там, и так далее, это тебе предстоит сделать. Это непросто. Это не вот, а поэтому я бы сказал так, что вот как бы обучение на практике вот этому всему это вторая причина, да, после самореализации. И третья причина, ну, в общем-то, не знаю, какую назвать правильно там комьюнити, тусовка, не знаю, друзья, тепло, я не, ну, как все, как сказать, там, да. Но если ты выбрал для себя такую стезю, да, и ты вот готов потратить свое время там, да, на, на социальный все-таки проект, не на какой-то, да, может даже не, не, не в Роснефт мы тебя отправляем, менеджмент да, аккаунтинг поднимать, а конкретно там, это музей или фон благотворительный, то люди, которые занимаются, они очень быстро кликают между собой. И поэтому ну, очень много ребят, я знаю, что им там, они ценят как бы, вот, те connections новые, которые возникают и возвращаются в том числе. Там, поэтому, мы делаем много разных тусовок, там куда-то всех завеем, какие-то бары, не бары, и очень много каких лиц, как бы ну, там, ребята там, начинают вокруг формироваться, вокруг этой темы. Вот, и я бы тоже эту uh -huh. мотивацию не стал бы со счетов скидывать, потому что. Я вообще считаю, думал, что это считаю, самом деле, важен. первая мотивация. Почему? Потому что даже да. человек, который мне предложил с тобой снять интервью, да. это наша выпускница, которая да. сейчас как раз э, работает в Дугу -Дугу. Ну да. работает в смысле волонтерство. Сотрудничать. Ну, Сотрудничать. Да. Да, Uh, и потом я посмотрел туду и увидел, что много наших ребят, выпускников, кто потом пошел в тройку работать или еще куда-то, uh, в Todo Good работают. Я думаю, вот это нифига себе! Вот это там да? крутая тусовка. Uh, я подумал, что как раз ради этого можно было бы пойти действительно. Даже если тебе не интересно волонтерство, хотя волонтерство оно само себе классное, но даже если ты просто хочешь набраться в компании крутых людей, вот uh, Tudog отличное место. У меня вопрос поэтому тогда такой. Расскажи про вот эти тусовки, вот как вы комьюнити строите людей, которые сотрудничают с todo а Как мы строим комьюнити? А у нас есть а, а, несколько, как ты уже понял, таких а, уровней, что ли. Да? Вот. Есть открытое сообщество, куда любой может постучаться. Мы тебя отскриним, предложим тебе какой-то проект, как правило, типовой, да, куда ты сможешь присоединиться, вольем тебя в команду и uh -huh. пригласим на общие мероприятия. Uh -huh. вот. Есть второй круг уже таких проверенных, да, которые сделают Так, проекты. общие мероприятия что такое? Это, по сути, какая-то ну, тусовка, да. где тусовка, все собираются, да, все вместе. Да, а? да, да. Вот самый, наверное, там расхожий такой наш формат, называется нетворкинг-бар. Uh -huh. Мы его проводим раз, там, не знаю, в пару месяцев, там, да, снимаем бар. Вот, и люди туда приходят, и там что-то происходит, какая-то движу, какую-то поездку мы не, несложную делаем. Всех знакомят, как-то так. Uh -huh. вот, обычно очень прикольно проходит. Вот. А вторая история это уже для тех, кто с опытом в Тудугут. Как правило, если ты с опытом, то ты уже часто мы тебя берем тим э, лидом в Тудугут. То есть это такая уже большая тусовка или тим лидов, или те, кто скоро станет тим лидами, то есть будут руководить командами внутри Тудугута. Такой них... карьерный рост в рамках uh, да. волонтерского да. консалтинга. Да да, да, да, вот можно стать вот таким. Вот. И а, для, для них своя тусовка. Вот а, мы делаем такую, как бы а такую школу, вот, но без претензий, как бы на знаешь, там вот пока там есть отдельная тема, я там тебе хотел рассказать о ней про образовательную платформу, но а, вот сейчас, как это выглядит, без претензий, что вот мы, вот, так сказать, ты не умела, мы тебя обязательно научим а скорее такой entitlement где мы стараемся делать что-то необычное для ребят. Например, в прошлый раз мы снимали для них театр. Uh -huh. вот. Прям реально такой ну, небольшой театр, там на 50 мест, вот, на... на, на, на Булгакова вот. Сняли, вот и там, ну, скажем, все происходило с шампанским, там все вот это. Вот. Ну, то есть что-то такое, что-то экспириенс, который, ну, вряд ли ты где-то можешь повторить. Вот это вторая uh -huh. тема. И третий – это совсем уже закрытый клуб для тех, кто с нами вообще много работает, вот как, в частности, подруга, которая это сказала, да, это для таких нашего самого близкого круга, вот, который мы там холим и леем и всячески уже делаем такие вещи, о которых я на камеру не буду рассказывать. Понятно, окей. Может быть, я она лично этого расскажет. Быть так. может. Так, расскажи, почему ты сам стал заниматься волонтерством? Потому, наверное, я, видишь ли, я же занимаюсь не просто волонтерством, я занимаюсь как бы организацией волонтерства. Да, в общем-то, как-то я пробовал эм, внутри BCG организовывать. Почему-то мне казалось, что мне должно понравиться что-то организовывать. Эм, организовал несколько знаешь, там, походов в театры, что-то такое. Вот. И вошел во вкус, понял, что вот это вот организация движухи, при которой сказать, не просто все сказать, там, напились там, да, и там и всякое такое, да, а люди напитываются какими-то новыми смыслами и так далее, вот это мне почему-то составляет. Вот. И я когда это понял, и ко мне пришла идея Туду а пришла она совершенно, знаешь, что это не то, что я сидел и выдумывал, чем бы мне заняться, там то ли Туду -ту Гудом, а может, я не знаю, палатку открыть, а может, я не знаю. Не было такое дерево решений, дерево на котором решение. ты расписал вот. варианты, что Нет, ничего, ничего такого не было, и эта идея пришла, знаешь, вот как это там Джеймс Кэмерон там рассказывает в интервью, как бы не вот так, она вот так пришла, mm -hmm. а, вот, а, И ну а все, а дальше что? Просто ты попробовал, понравилось, и дальше больше-больше-больше, и ты уже в этой идее, и сейчас она уже куда уже, уже куда, надо развивать. Куда развивать, кстати? Какие планы? Слушай, ну планы вот такие, да, что ты спросил, какая мотивация, да, я стал тебе рассказывать о том, как многому ребята учатся, да, и ты реально приобретаешь опыт и руководство проектом, да, если ты становишься тем лидом, вот, который, ну, даже если ты, не знаю, там в том же, ты спрашивал про консалтинг несколько раз, даже работая в консалтинге, да, ты там еще поди дорасти там, до того, project лидер, да, или как он, где у кого называется. Вот, и в любой индустрии это так, да, здесь можно взять и попробовать. И поэтому я много мучится и хочется именно этот аспект подчеркнуть, потому что, ну, все-таки социальные организации внедряют решения, да, и это очень важно. Но мне кажется, что то, что ребята пробуют, и то, что ребята в социальных организациях учатся, те, кто к ним в командах приходит, да, вот для меня это даже важнее, чем то, сколько миллионов рублей со собрал. Театр там, молодежи там, на, на, на карточках, да? потому что ну, я вот верю, что там, сказать, там, гражданское общество, там, да, в общем-то, и какая-то своя позиция, и успех в жизни и так далее они зависят от того, вот, есть ли тебе вот этот драйв вот и вкус к жизни или нет. И поэтому хочется вот грести платформу нашу туда. А это о чем? Да? Это о том, чтобы а, конкретно организовывать такие action-based а, обучения. Да, и оно может быть в двух форматах. И вот э, там, скажем так, оба, оба из них имеют право на жизнь. Один формат такой общий, такой experiential learning, такой вот ты приходишь, да, и мы тебе даем проект, а потом ты берешь еще один, а потом еще один, и ты всему этому учишься. Да, и мы в конце можем даже вполне себе сертифицировать, что ты там, не знаю, как team building там да там или там storytelling у тебя там отличные там, да, можем легко мы на, на каждого собираем профиль его компетенции и следим как он со временем э, растет вот а вторая история которая тоже очень логичная, а можно сделать все то же самое это сейчас пока не происходит а я бы очень хотел это называется micro credentials да, когда ты условно говоря даешь маленькие профессии и их сертифицируешь уже, то есть не, да, сертифицируешь уже, допустим, не стори-теллинг, а, а ты сертифицируешь, не знаю, фандрайзинг для музеев, да, и тогда условно говоря, ребята, которые приходят, да, они после этого там с корочкой, и не знаю там туду гуда и я не знаю там, ну, сейчас не будем говорить какие есть планы по партнерству, да, пусть они сначала сбудутся, ну там уважаемых институций, да, в этой области, да, становишься еще и специалистом конкретно по вот этому и можешь идти в музее работать заниматься фандрайзингом, условно говоря вот а таких это называется там рескиллинг или апскиллинг да, вот сейчас по модному да и мне кажется получение вот таких историй это очень важно а это нельзя сделать ответственно без а, вот такого action-based learning а на конкретных проектах mm -hmm. да то есть мне кажется неправильно просто прочитать людям лекцию о фандрайзинге. или там дать им там Харвард бизнес-кейс там знаешь какой-нибудь я проснулся сегодня утром и понял что там все мне кажется это that's good but that's not good enough вот такие планы то есть по сути туду-гуд на твой взгляд будет двигаться не в сторону консалтинга а в сторону образования да это интересно потому что мне кажется Пару лет назад ты рассказывал, что есть идеи какой-то экспансии там, в другие города, например. Там, сейчас в основном туда do это Москва, может быть, немножко Питер. Идея там, пойти в другие города, а потом желательно пойти еще куда-то за рубеж расширяться. Mm -hmm. То есть сейчас вектор немножко изменился, правильно я понял? Да. Мне кажется, что вектор консалтинга он всегда есть, да, но я всегда чувствовал, что этого ну, даже может быть в чем-то не совсем достаточно. Потому что ну, не все должны быть, слава богу, консультантами. Да? словно говоря. А консалтинг при этом и вот все эти проекты, да, это возможность научиться так многому, что на самом деле востребовано в жизни, вокруг, вообще, вообще не связано с консалтингом никак. И было бы здорово, чтобы наша вот машинка, механизм, который мы придумали, и за три года отточили, чтобы он помогал людям развиваться не только как в будущем там, wanna be consultants, да, но и пересаживать вот эту вот, как бы, компетенцию в... Ткань, так сказать, там, да, в другие сферы жизни. Вот, мне кажется, будет полезно. Вот теперь давай про людей поговорим как раз. Yes. Кого берут в to do good? Кто может пойти сотрудничать? Насколько я понимаю, первый уровень достаточно открытый, много кто может прийти, а дальше уже там прогресс внутри туда будет. Вот расскажи про первый уровень. Слушай, ну ты уже, я думаю, понял нашу тягу все структурировать, да? Вот у нас есть три целевых аудитории, с которыми мы работаем чаще всего, и они очень по-разному, сказать, там, требуют к себе и отношений, и отбора, и у них разная жизнь внутри туда-куда потом да, происходит. Первая самая массовая категория, на которую мы, в общем-то, заточены, да, и с которой мы работаем лучше и активнее других, это категория такая: знаешь, выпускник вуза плюс 3-5 лет опыта. Да, то есть, это ты выпустился, пошел, что-то попробовал, да, уже даже распробовал и даже что то достиг. Да, и уже у тебя возник вопрос: он у нас у всех возникает, там, да, у кого раньше, у кого позже, хорошо, но что дальше это все то же самое. Midlife Crisis и... такой. Не midlife, quader life, quarter -life cris. Quarterlife такой, как бы, да, вот. И тут тебе бабах, значит, слушай, а тут смотри, музей там, или библиотека у тебя на районе, давай там ее. Вот. А, и да, и это о, суперценные ребята, да, потому что у них огромная амбиция, огромная энергия, уже при этом есть компетенции, там, сказать, там, жизненный опыт какой-то, который можно пересадить, будет, так сказать, понятно. Вот. А это core, да, это основная наша аудитория. Вторая аудитория это вот эти же ребята плюс 5, 7, иногда 10 лет, вот, вот эти вот такие уже, или топ-менеджеры, или будущие топ-менеджеры да, в разных компаниях, которые, так сказать, там, у них вот. Как ты говоришь, уже middle, mid mid crisis, mm -hmm. да. То есть он уже всякого уже попробовал, напробовался. напробовался, уже понимает, что вот он вот этим хотел бы позаниматься, уже даже не но ну, поздно. Ну, но поздно, но как бы но ну, никогда не поздно. Но все такое. То есть, вот уже там меньше, как бы адвенчуры, больше такой гивбэк уже немножко наступает. Да, вот Я вот уже могу, я хотел бы там немножко сказать это, заодно, может быть, свои какие-то задачи порешаю, может, там познакомлюсь с кем, может, я там в компанию кого-нибудь там возьму, там поработать, там вот такое. ну, вот такие таких есть. И а, третья аудитория, это вот первая, но не плюс 5-7 лет, а минус. Да, это студенты. выпускники да, или старший курс, который тоже куча энергии и так далее, но еще мало компетенции. Вот. И мы учимся с этой аудиторией работать. Я верю, что вообще там будущее, как бы наоборот, оно скорее даже вот там, да, туду гуда. Но это не очень просто, потому что ну, ну, нужен какой-то жизненный профессиональный опыт, чтобы хорошо делать проекты, даже если это типовой, стандартизированный, где там шаг два, шаг три, шаг 4, все расписано. Либо кто-то за шкирку должен. Да, Либо сказать. за шкирку, да. Вот. И пока мы как бы их добавляем иногда в команды, как бы да, где-то. Но для них могут и должны быть свои форматы, вот там куча идей, просто не доходят, честно говоря, руки по-серьезному этим, этим заняться. А вот это у вас, кстати, тоже похоже на его введение, потому что не так давно я читал вас на сайте в да. вопросах, что типа если нет опыта профессионального да. в данном направлении, мы не берем, извините, потому что нам нужно делать проекты круто. Сейчас, да. видимо, есть какое-то послабление этого да. требования. Да, вот и очень хочется это превратить из послабления в регулярные форматы. А, вот, надо, наверное, ну, как бы в, в наши головы это уже не вмещается, ищем в команду человека, который поможет с нам с нами это системно запустить, желающих вузов, которые там готовы были бы с нами посотрудничать, довольно много. Я со многими уже разговаривал, и в этом есть интерес. А вопрос, как сделать из этого действительно продуктивную mm -hmm. совместную работу. Угу, понятно. Но если мы смотрим на направление людей, которых, которые сотрудничают в это, видимо, менеджеры, там, те же аналитики, стратегические консультанты, да. маркетологи, наверное. Да. Ну, то есть, например, юристы нет, а программисты, фронтендеры, бэкендеры тоже, наверное, нет. А, да нет, да все, да. Просто это вопрос а, проектов, чтобы они появлялись. Да? Вот, ну, так вышло, что сейчас социальная конкретно отрасль, она ну, довольна все-таки в таком ну, в начальном состоянии, да? потому что либо это новые амбициозные какие-то проекты, да, но им еще пока не до этого, да, сказать, там, либо это какие-то серьезные там, не знаю, учреждения и так далее, которым еще долго будет не до этого, потому что они ну, просто немножко еще пока такие легаси компании, да, если так могу сказать, сказать об этом. И находить проекты, в которых были бы востребованы вот такой вот человеческий капитал, как ты сказал, да, очень непросто. У нас мало таких проектов, просто объективно очень мало. Но это прям, конечно жемчужина, да. То есть это скорее, опять же, next step. Да. или next few steps. Понял. Приступаем к блиц-вопросам. Приступаем. Первое. Твоя жизненная кредо? Всегда. Отлично. Моя тоже. Я, я вижу. Чего ты боишься больше всего? <свес> больше всего а, подвести. Одна вещь, которую ты бы изменил в прошлом человечестве. Предотвратили бы падение Трое. Окей. Okay. А, кто для тебя пример для подражания? Пример для подражания для меня моя жена. Почему? Потому что, в отличие от меня, балбеса, она очень рассудительная, последовательная и всегда все, все, все знает, как нужно делать. Знаешь, меня, мой ментор говорил, что Решение жениться было его главным карьерным решением жизни. Знаешь? С тех <смех> пор я думаю про себя точно так же. Думаю, да, действительно. Вот, когда я женился, наверное, это был мой главный шаг в карьере вообще за все время. <смех> Три отличительных черты волонтера будущего. Будущего. Это же будущее. Настоящего, буду сказать, придумать. А, будущего, мне кажется, так. А, способность разбираться в людях, а, способность находить решения в самых непонятных ситуациях и не стрессовать, и способность э, собирать вокруг тебя команду единомышленников. Супер. С кем бы из людей, живых или ушедших, ты хотел бы поговорить за обедом? Ты знаешь, я бы хотел поговорить за обедом с огромным количеством людей, но почему-то… И последних мне было бы супер интересно поговорить с CEO Microsoft, а текущего. Почему? А, ну, потому что как-то, знаешь, вот самом деле к Microsoft какое есть такое эмоциональное отношение. Вот это все мы там прожили же, вот это вот там, DOS, Windows, там не работал, потом еще хуже работал, потом вот это. Как-то он всю жизнь с нами, и все как-то был не очень, да. А тут вот раз, они как-то так сделали, и Microsoft, в общем-то, все, всех побил, все побил, и как стал инновационной компанией, как стал запускать разные продукты. Еще и новый язык программирования. И новый язык программирования. Без циклов. Еще только <свят> -то, -то не придумал. И вот как вот этого вот, из такого, из вообще уже никому ничего непонятного, зачем, можно было такую махину как бы поднять, мне страшно интересно. Я думаю, что это не единственный случай в истории точно, но просто вот такого эмоционального именно к нам mm -hmm. вот сложно Яркий из последнего. Да. Да, понял. А, три профессии будущего. Слушай, да в будущем куча будет новых профессий. Че ж там три-то. Ну, десять а, это будет жестоко. Давай три. Профессия человека, который будет структурировать твой эмоциональный опыт. А, мне кажется, что эта профессия. А, а, Человека, который занимается улучшением природы вокруг тебя. И, например, это профессия человека, который программирует других людей. Окей. Okay. Три навыка будущего. Три навыка будущего. Слушай, ты знаешь, я считаю так: вот я вообще на, на, на работе у себя занимаюсь вот на, на в, в BCG. Да? темой человеческого капитала, мы там исследования разные делаем там, и так далее. И я вроде как про это должен там, много знать, но вот я чем больше смотрю, тем больше понимаю, что все навыки будущего, они примерно, знаешь, там в Месопотамии еще древние там были придуманы, там, вот, и отличаются друг от друга, ну, в общем, там со сменой поколений не так уж сильно. А поэтому навыки будущего, они, мне кажется, такие. Это со всеми договориться, во всем разобраться. А, и, а, не знаю, сделать так, чтобы у тебя все было, и у тебя за это ничего не было. Вот, Отлично. Дай, пожалуйста, три совета людям, которые хотели бы повторить твой карьерный путь, ну или идти по твоим стопам. По моим стопам, господи. Искать ментора или, во всяком случае, ролевые модели вокруг, чтобы было на что опереться или на кого. Не слушать, когда тебе говорят, что это никому не нужно и ничего не выйдет. И вот третий совет, который я прям с болью прожил. первые это два, ну как бы, ну да, ну там, ну, наверное. А вот третий я вот прям вот не знал. И лучше, чтобы кто-то на моем месте знал. Сразу думать, откуда ты на все это возьмешь деньги. Отлично. Окей, спасибо, Антон. Очень рад с тобой поговорить. Спасибо, взаимно. Все, снято.